Чики-бомбони, здорово, чики-бомбони, чики чики Ой, дожди, господи ты боже мой. Ай, мне уже надоело это выключать, включать все. Всем привет, вы на канале NG, мы сегодня снимаем опять же Майнкрафт. Вы как видели, я просто тут деревню настроил, вот. Кто это еще не видел, посмотрите их в прошлом видео. А сейчас я буду настоящий отель строить. Так, все. Ну, мы начинаем сейчас. Будет он у нас... Подождите, я кварцевые блоки, блин, не взял. Так, короче, начинаем. В первую очередь мы начнем. Э, ну, с дома насал. Такой и не маленький, и не большой. Будет он у нас тут. А есть у меня такая будет запинка, блин. Ну вы узнаете почему. Так, вот так. Так, Забыл. Это, это будет такой у меня тут. Буду заходить доверку. Тут у меня будут эти в сундуки лежать. Я его буду брать. Ой. Что-то я перестроила, наверное. А. Так, можно идти, будет дверь не открывать. Знаете вы узнаете, почему, блин. Надо это сломать. И тут поставить так, вот кварцевый блок. Здесь вокруг мы тоже обставим кварцевыми блоками. Так, вот так делаем. и потом наставим. Зачем, а Сначала довести надо это все. Так. Вот всегда надо только упасть. Привет, курочка. Mm -hmm. Так, уж утро. О, Чики-Бамбони! Здорово! Чики-бомбони, влюбленные чики чики-бам-бомба! На, я не умею петь. Так. Делаем. Ой, никак такое. Ну и здесь что-то класным боками закроем все. Вы все окей. Я потом вот эти не ту. вот эти вот окна не только идеи делаю, еще потом это. Я и делаю в других их местах. До самого конца. Вот так. Так, так. Делаю. И вот так, и вот так, так, так, так. И берем вот это вот. Так строим тут. Ой, я не знаю, что здесь надо поставить. Вот тут вот так будет заканчиваться. Ну, и так. Так. И второй раз. Ну, это еще не все. Я вот тут вот большой окно. Ой, вот тут тут делаю большое окно. Такое вот огромное окно будет. До этого самого. по 10 будет вот так закрыто И тут такой блин мать становится я сейчас уберу все утро так делаем вот такое огромное окно вы тут ну вот тут вот поставим там блок. вот освещение типа тут такое такое что-то. Потолок. Вот так. Сколько тут делал? Раз, два, три. из Раз, два, три. И значит вот так вот тут делаем. Раз, два. Раз, два. Ой. Три. Все. Так, пусть будет. Дожди. Господи ты боже мой. Ай, мне уже надоело это выключать, включать все. Ну его вот здесь вот такое окно узкое. Так, вот это вот сейчас тут задела Почти все вот здесь вот. Потом с крышей надо будет справиться. Ну и все будет потом. Так, так, так. А не, я знаю, как мне делать. так, так. Вот Такое оковко. Потолочек теперь. Только не весь. Вот так, так, так. Не полос куда-то. Человек-паук. Так. Подождите, я нормальные взяла эти. Сундук. Да, нормальный, фух. Я думала, какой-то неправильный сундук взял. То да, может такое быть, может. Этот может открываться, а этот и этот. Если я поставлю сюда на его. Да, он не открывается. Тут потом что-нибудь положим в сундучки. Здесь пока будет. Так, здесь вестак потом поставим. Но мне сейчас, в принципе... А, блин, я вестак еще забыл. На верстак взять. Так, ну, лесенку и делали, в принципе, наверх. Потом, мы потом уже все на улице будем устанавливать, потом. Сначала мы делаем это тут. Так, нормально, посмотрим завожу. Эту дырку не закрывать, значит. Это последний этаж, я слышу. А, блин, ничего, ну, я умею летать. Ряд парт может летать. Надо потом будет приучить чики-бомбони. А, это будет балкончик, типа. Тут можно будет упасть в боку. Ну пока, сейчас нет будет. Хотя не упасть. Ага, не упасть. Легче простого упасть можно. Вот так. Так, так. Ой, блин, я испугался. Думаю, я сейчас сквозь прохожу. Ну вот так. Ну и нормально. одна палочка быстро я такая бох не у неу не надо это. сколько тут много стекла не пойму зачем Я столько много стекла делаю <laughs> этого можно уходить будет под потолком. Можно будет сходить, и а здесь так будет. Останется. Пипет, тут как надо, оказывается, все делать. Фух. Упс, это я что-то Ладно. Так. И тут все око такие стоят. Прикольно, по-моему. Если, если, если нравится, лайкните это видео. Блин. Дождь опять. Ну, О, ничего успокоиться сейчас. Ой, я знаю, что сделать. Вот так. Здесь потом так строим вот так тут пчелок вот и будет идти. Ой. Так, сейчас вот это вот устрою. Ну и вот так вот. Вот так вот. Думаю, нормально. Вот так он вот делаем. Ой, перестроил что-то. Так. Вот так вот. Да, не влезет. Значит вот так. Ой. Так, да, почти вот застроил, наконец-то Ну и, ребятки, мы пока на этом закончим. Это была первая часть моего настоящего отеля, в котором я буду жить. Вы были на канале Ингем. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну и всем пока! Thank <laughs>